Итак, дорогой друг, мы с вами продолжаем. В следующих видео мы с вами рассмотрим более подробнее структуру, поговорим о деньгах. Я вам покажу, как зарегистрироваться на специальном сервисе, который поможет вам выводить деньги и отправлять заработанные вами деньги в проекте к себе на карту. Также поговорим про поддержку, про чаты, про сервисы, про курсы, которые вы сможете получить в рамках данного проекта, проекта Триксион. Но сегодня речь пойдет о главном, о том, что позволит вам начать зарабатывать. Это регистрация и активация в данном проекте. Итак, я перешел по ссылке. Это тестовая ссылка. ID я скрою. Опять же, потому что это не обязательно вам показывать ID. Вы должны переходить и регистрироваться по ID по ссылке человека, который вам это видео уже показал. Чтобы все было честно. Поэтому свой ID я скрываю. В любом случае, ID вашего партнера, ссылка вашего партнера будет где-то рядом с этим видео. Либо над видео, либо под видео, либо он даст вам это видео уже со своей ссылкой. Итак, вы перешли по ссылке вашего куратора, вашего будущего куратора. И здесь у нас всплывает такая форма. Нам нужно ввести email, почту, ввести логин, придумать логин и придумать пароль. Вводите email, либо Яндекс, либо Gmail. Самый лучший вариант это Gmail. У меня есть такой email, я его веду. Про кинофильмы Яндекс.ру Далее придумываю логин. Пусть будет М.Славич. И далее пароль. Придумываем пароль. Кликаем «Регистрация». Все, успешная регистрация. У нас открывается кабинет. Тут написано, что нам нужно подтвердить почту. Кликаем «Подтверждение». Зайдем на почту, вот у нас пришло, открываем, кликаем, все отлично, теперь нужно авторизоваться. И опять же, вводим нашу почту, вводим наш пароль, можем запомнить, либо не запоминать, в данном случае я не буду. Кликаем вход. Отлично, у нас открывается вот такая страница, вот такая страница, здесь у нас пока нет лицензии, нет каких-то тут партнеров, виден мой ID, опять же, я его скрою, видно мой логин, мою почту и какие-то другие данные. Можно кликнуть «Посмотреть профиль». В профиле мы увидим мой ID, ID пригласившего партнера. Опять же, если у вас пригласивший партнер отображается неправильно, то здесь вы можете прописать уже правильный ID, какой вам нужен, и сохранить информацию, чтобы у вас чтобы у вас пригласивший был правильный. То есть, когда вы сохраните, у вас здесь ID пригласившего поменяется. Просто может быть такое, что вы зайдете, неправильно зарегистрируетесь, и пригласивший у вас слетит. Такое тоже иногда бывает. Поэтому эта функция очень важна. Итак, дорогой друг, что нам нужно сделать сейчас, чтобы мы могли начать зарабатывать? Нам нужно пополнить баланс на 33 USDT и купить планету. Таким образом, активировать наш аккаунт. Кликаем «Пополнение и вывод». Здесь у нас есть вариант пополнения с помощью USDT, отправив с какой-то биржи, либо с Trust Wallet кошелька. Но самый легкий вариант – это воспользоваться функционалом фрикаса и пополнить с помощью Kiwi, Яндекс денег либо карты. Здесь уже цифра прописана. Мы просто кликаем «Top Up Balance» и нас переадресует на страницу выбора платежного варианта ну в данном случае я буду выбирать mastercard вот у нас mastercard здесь опять же нужно указать почту я указываю кликаю оплатить и далее указываются данные карты так привязать карту киви кошельку это не обязательно все я кликаю перевести оплата идет с помощью карты пусть вас не смущает то что киви появляется все, в моем случае, делается через карту. Так, 7476, указываем код. Проверяется статус платежа. Все отлично. Все, возвращаемся с вами обратно. Все, дорогие друзья. Страница обновилась. Мы видим, что на балансе у нас 33 USDT. То есть, это та сумма, которая необходима для активации нашего аккаунта на целых 3 месяца. Что мы делаем далее? Далее кликаем планеты. Кликаем планеты. Баланс у нас здесь указан. Да? указан. И далее просто активируем нашу планету. Bay Planet. Все, заказ размещен. Давайте обновим нашу страницу. Все отлично, планета у меня появилась. Опять же, здесь циферка 1. Циферка 1. Почему 1? Потому что я... В панели управления, далее в профиле не прописал имя пользователя. То есть здесь вы можете прописать имя пользователя. Ну, в моем случае Булат Максеев, да? Далее, пригласивший, опять же, можете не указывать, если здесь, в этом поле, да, пригласивший, у вас стоит ID того человека, который, в принципе, должен быть. Можете указать телефон, какое-то сообщение приветственное и далее кликнуть «Сохранить». «Сохранить». Тогда, перейдя в планеты, вы увидите, что у вас здесь нормально все отображается. По мере того, как у вас здесь будет расти команда, с помощью лично приглашенных, либо с помощью переливов, здесь у вас количество планет будет уже увеличиваться. Вот сейчас, в данный момент, у меня на том аккаунте, который является основным, где-то 200 планет. То есть 200 человек у меня являются активными в моей структуре. На этом все. Надеюсь, понятно. То есть для того, чтобы начать зарабатывать, вам достаточно перейти по ссылке, под данным видео, по моей ссылке, либо по ссылке того человека, который дал вам это видео. И следуя данной инструкции, пополнить ваш баланс с помощью фрикассы и активировать вашу планету. Все, вы готовы к заработку. Опять же, что касательно заработка, мы поговорим об этом в следующем видео. И обязательно, если вы хотите зарабатывать не просто пассивно, получая переливы, а зарабатывать много и активно, напишите вашему куратору. Его контакты также будут под данным видео. Ну, либо где-то здесь, недалеко. Спасибо за внимание. Смотрите следующее видео.